входит, довольный, все, у него нормально. Минут через 40, через час у него эти яды наркотические начинают выходить из организма. И у него начинается наркотическая табачная ломка. Вот что такое хочется курить. Понятно? Вы правильно угадали. Начинается ломка наркотическая, а всякий наркоман знает, как только ломка началась, что давай новую порцию, уколи себя и так далее. Вот возьмем алкогольного наркомана-алкоголика. Алкоголик с вечера залил в себя литр. Отдохнул, покуражился, семью погонял. Наутро просыпается, что с ним? Он болеет, он болеет, он отравился яда. Но алкоголик знает, от чего заболел, я он чист. У него 50 грамм осталось. Он их хлоп и на глазах вылечился, а похвелился. Почему? Да потому что как только в организм наркомана приломки Попадает новая малая порция наркотика, у него прекращается ломка, очистка и начинается новое отравление. Я вам зачем это так подробно говорить? Я вам это так подробно говорю для того, чтобы вы поняли. Для того, чтобы вот это сильное желание курить, преодолеть, не обязательно снова всю сигарету высасывать. Две-три затяжки, никаким яд попал, ломка прекратилась и все, но! Зато у вас отравление это будет меньше, и следующая ломка будет легче, и время больше, еще дальше, и в конце концов у вас это дело все уйдет. Кстати, никотин, вот эти яды, наркотики табачные, двое суток из организма выводятся. А через двое суток уже никакой ломки не бывает. 196 ядов. Любого человека, который никогда не курил, есть кто здесь, кто никогда не курит? Вот вы, да? Вот ему сейчас дать курнуть, он будет, изменить и нет, я говорю, он будет кашлять, глаза на лоб вылезут. А встает вопрос, а почему вы-то не кашни? А оказывается, вы этим ядом у себя во рту поубивали вкусовые рецепторы, реагирующие на эти 190 ядов. Но на ваше счастье, вот здесь вот, вот здесь вот, в корнях ворвало, примерно в этом месте, вот в этом месте, поднимите, вот тут, у вас остались вкусовые рецепторы, не убитые табаком. Вот эти-то вкусовые рецепторы и должны послать сигнал в мозг, что табак-яд это тот яд, про не тот яд, про который Владимир Дёхович говорит, а вот моя сигарета любимая, есть тот самый яд. Он без табачный, очень хитрый. Он говорит, да-да, табак яд. Ну, своя-то сигаретка, какой же это яд, такое удовольствие и так далее. И вот вам важно получить отрицательное удовольствие от своего вот этого табака и яда. Поэтому техника отравления будет очень проста. Надуйте щеки и пожуйте воздух, как кусок мяса, пожуйте воздух с закрытым льдом. Отлично. Посильнее. Посильнее, Ну, Мясо ели, вот как мясо. Отлично. топ. А теперь усложним, усложним. Кохните. А теперь усложним. Надули щеки, запрокинули вверх голову как можно выше, сажали нос, закрыли глаза и пожевали воздух. Нос сажали, рукой нос сажали, рукой нос сажали. Выше голову запрыгивали и воздух. Отлично, все. Вот сейчас то же самое вы сделаете с ядовитым табачным дымом. Вы распалите свои отравляющие снаряды и, как в детстве, знаете, не в затяжку. Наберете полный рот дыма, закроете рот, зажмите нос, чтобы дым через нос не выходил, запрокинете как можно выше голову, чтобы открыть доступ под вот этим вкусовым рецептором, И начинаете этот дым жевать с закрытым ртом. Жуете, жуете и считаете живки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Где-то на девятом-десятом живке, а обратите внимание, у вас резко изменится вкус дыб. Он станет кислым, противным, вот как окуров в писсуаре лежит два дня. Но вы живете дальше. Одиннадцать, 12, 15. 15 раз проживали, у вас начнет пишить вот в этом месте. Позыв на кашель появится. Но вы пятнадцать раз проживали, и Вдохнули эту гадость, выдохнули, откашлялись, и тем самым вы сделаете первый вонючий вдох. Покажите мне ваши карманные крематории. Покажите. Отныне они называются карманным крематорием. Это то, что вашу жизнь сжигает, сжигал, по крайней мере, до этого. Вот надо вот эту всю с него снять. Карманный крематорий. Так, сняли. Тоже сняли все эту гадость. И достали отравляющие снаряды. Это теперь будут вызываться отравляющие снаряды. Достали, так, держим это в карман, положили к крематорий, подожгли, не в затяжку их распалили, распалили, не в затяжку, не в затяжку, не в затяжку, не вы выдохнули. Потом все вместе, не в затяжку, не в затяжку. А теперь набрали в все в полный род дыма побольше, набрали, нос зажали. Запрокинули вверх голову, закрыли глаза и жуем, жуем, жуем, жуем. Вот сюда поглубже, вот он никотин. Глаза закройте и никотин, сероводород, угарный газ, ой, канцерогенный Поглубже сюда, вот подполощите, чтобы вот этим местом вот понять эту гадость, так. Все, теперь вздохнули, выдохнули, прокашлись, прокашлись, прокашлись, посильнее, прокашлись. Почувствовали? Неприятные ощущения. Есть немножко, да? Есть, получилось, неприятно. Второй раз. Набрали полный рот дыма. Это очень серьезная и очень важная процедура. Брали полный рот дыма, зажали нос, закрыли глаза, запрокинули вверх голову как можно выше, и жуем. Жуем, жуем, жуем, жуем пополоскали вот это вот место поглубже, чуть подпроглотили эту гадость. Вы столько лет ее, алатансерводородок, поглубже его сюда поглубже туда, вот-вот-вот-вот-вот. Тахнули, вот, вот, вот, вот. чтобы <смех> посильнее, померкли, типа, что мята. <смех> прокашляйтесь, хорошенько прокашляйтесь. <смех> вот. Появился пожив кашин, да? Третий раз. Набираем третий. Это обязательно. Третий раз полный рот дыма. Полный рот дыма. Опять нос зажали, глаза закрыли. И давайте, давайте его туда пополощите. Вот знаете, да, он не вот туда поглубже, чтобы у вас, вот-вот-вот-вот, не вот, вот, вот, вот, выбрасывайте ток, так вы пополощите, вот поглубже, чтобы он дошло, так, проглотили этот дым, выдохнули, прокашлялись, а теперь четвертый раз курить-то хочется, вы набираете полные легкий дыма, как последний раз, но не выдыхаете, а животом мелким кашлем выкашливаете, ке ке ке ке ну ка сделали. Глубокую затяжку и выкашлили, Выкошлили в затяжку и выкошлили. Животом! Кир -кир -кир -кир. Выдавили из себя всю эту гаду! Кир -кир -кир -кир -кир -кир -кир. Противно, да? И последний раз, пятый, опять делаете глубокую затяжку и выкашливаете уже не через рот, а через нос. Последний раз, через нос выкашлите. сделали. Ну, поэкспериментируйте, сколько лет вы травили себя этим ядом. Вдохнули и через нос выдыхаем. Чем <рекленно> <Семнее, семнее вытаскивать. рекленно> Все. А теперь притушили отравляющие снаряды. И теперь самое главное. А теперь самое главное. Достали карманные крематории. Достали крематории и написали. Время 21.20. Пять вы, пять вонючих вдохов вы сделали. И приедете домой, не курите, не курите. Захотелось курить, выходите, радуйтесь. Кстати, если хочется курить, это значит очистка началась. Вы радуетесь. я хочу курить, значит из меня выходит взят. И чем скорее он выйдет, тем лучше. Но вот вам уже вот до того, уже вот не можете, надо курить. А вот так, если такая сильная лунка, вы уйдете от всех. И опять три раза пополоскали горло, четвертый раз вдохнули, выкошлили, пятый раз через нос выкошлили и написали время. сколько вы это сделали, из вонючих вдохов. Завтра раза три за день опять себя потравите, но чтобы вас никто не видел. У меня в каре утром один вышел, полная остановка народов. Он вышел, поглядел, а а ка а Люди все перепугались, но человек стоит травиться, понимаете? Скорую остановили, его чуть не забрали. Он уж потом рассказал, что он таким образом от табака избавляется. Значит, завтра у вас получится раза четыре, то есть вы растянете это дело, а послезавтра уже может начаться рвота. То есть и к вам вернутся те ощущения неприятные, которые были, вот когда начинали курить, помните, вот неприятно, вот это все к вам вернется. Но самое главное, пишите в дневничке, табак яд, я навсегда прекращаю травить себя табачным ядом, я волевой человек и так далее. Все, отправимся на здоровье.